привет друзья сегодня покажу простую и быструю легкую сборку трехярусного тортика с новыми для меня новыми собственно подложками которые идут по серединке с отверстием большое спасибо тому кто додумался собственно уплотненные подложки делать с дырочками большое им спасибо также нам понадобится 4 или 5 сантиметровый полистирол пенополистирол который мы вырезаем по контуру нижней подложки собственно Подложку приклеиваем к полистиролу, это может быть термоклей или какой-то суперклей, и начинаем сборку уже сверху тортика. Тортик собран, отстоялся, и уже теперь я протыкиваю его вот такой вот деревянной шпажкой, которая, собственно, на сайтах, там где продаются вот эти подложки с дырочками, и продается по диаметру этих дырочек. Протыкаем где-то визуально по центру э, тортик, и ищем дырочку, которая у нас внизу, и пробуем, чтобы у нас начало заходить в полистирол. И также для того, чтобы тортик у нас не проседал, нам понадобятся бамбуковые шпажки. У меня это именно толстенькие шпажки. Бывают еще можно использовать палочки для суши. Вставляем ее в торт, намечаем четко в уровень с тортиком, не выше, не ни ниже. И подрезаем. У меня тортик не маленький, поэтому точно таких же палочек мне нужно будет 6 штучек. У меня вот такой вот ножик... Пила, ну, с мелкими зубчиками, вы поняли, удобнее всего подрезать. Прокручиваю и потом подламываю. И вставляю затем эти шпажки в торт. Ориентируюсь так, чтобы сами шпажки у меня находились в том месте, чтобы верхний следующий ярус где-то на 2 сантиметра был больше диаметра вот этого круга и шпажек. Как минимум. Достаем теперь центральную эту ось, вы видите, она у меня чуть-чуть заточенная, кстати, с одной стороны, чтобы удобно в полистирол и в торт проходило. И смазываем здесь либо ганашем, либо каким-то масляным кремом. У меня здесь тот же, который я буду использовать для выравнивания, здесь масляный крем-чиз у меня. Сами шпажки стараюсь не сильно мазать, чтобы их было хорошо видно и официанты, которые потом будут резать торт, чтобы их хорошо видели. Примерно выстраиваем следующий ярус и выравниваем его так, как нам нужно. Если бы у нас была центральная ось стояла, этого бы уже не получилось сделать. А сейчас мы выравниваем его визуально, чтобы он был по центру. Опять-таки визуально протыкиваем верхний ярус, находим в нем дырочку подложки, протыкиваем дальше и находим дырочку в нижней подложке. Чувствуем, начинаем упираться в полистирол, останавливаемся. Теперь мне нужно будет отпилять кусочек этой палочки, они продаются разной длины на тех же сайтах, собственно, где эти подложки. И буду уменьшать. Зачем уменьшать? Для того, чтобы когда молодые будут резать верхний ярус, они не сильно уперлись э, там в середине коржа, в эту деревянную шпажку. Поэтому нужно, чтобы буквально на нее просто оделся верхний ярус и буквально какие-то пол сантиметра, чтобы прошло в сам корж. Точно так же вставили шпажки, отмерили, намазали кремом и здесь уже просто одеваем на дырочку, сначала прокручиваем и сверху слегка нужно придавить, чтобы сам тортик сел хорошо на эту уже как бы тупую шпажку верхнюю, тупой стержень. Собственно, вот и все. Тортик собран, теперь осталось его только выровнять кремом. Повторюсь, у меня здесь крем-чиз на масле будет. Сам полистирол вокруг нужно обязательно обклеить атласной лентой. Украшен у меня тортик живыми цветами. Белые потеки на сливках. И очень красивый такой нарядный свадебный торт получился. Все очень просто. Дерзайте. С вами как всегда был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.